Всем привет! Протестировал немного мустанга и хотел поделиться с вами своими первыми впечатлениями. Конечно, боевые сервера это другое, но тем не менее первые впечатления у меня уже есть. Разберем особенности, способности, навыки для данного оперативника и в конце можете посмотреть всю ветку прокачки. Начнем с вооружения. Мустанг вооружен ARX-160, как я и предсказывал ранее. Он имеет максимальный урон среди всех штурмиков 27 единиц в тело. И 45 в голову с бронепробитием 60%. Но все это портит наша худшая скорострельность среди всех штурмиков 8 выстрелов в секунду. Это просто ужасно. Поэтому наш ДПС, как у стерлинга, 216. Что и не является топовым показателем среди штурмиков. Это очень низкий показатель, хуже только у ворона и рекрута. Если играли на вороне или стерлинге, то вам уже знакома стрельба с такой скорострельностью и плюс-минус таким же уроном. Но у них есть комфорт отдачи, а у мустанга отдача чуть хуже. Поэтому не стоит про это забывать. Ствол это не наша главная фишка, поэтому долго останавливаться на нем не будем. Хотелось бы ты тоже в принципе ствол плюс-минус нормальный, те кто играл на вороне либо стерлинги, понимают о чем я говорю, ко всему можно привыкать, еще раз повторяюсь, ствол не самый худший. Как вы видите в голову мы наносим с броней 26, в тело 18 и падение урона у нас начинается уже с 33 метров, а 33 метра у нас считается максимальная дальность, с может сравниться только плут и стерлинг у них тоже по 33 метра. В итоге мы имеем не очень скорострельный ствол, но зато имеем хорошую дальность. Не забываем, что в игре стартовала реферальная программа. Все описания ссылка соответственно под видео. Не забываем также подписываться на канал. Но мы продолжаем. Перейдем к нашему спецсредству. Наше спецсредство это постольный гранатомет с боеприпасами типа Дарт. Но гранатометом с таким боеприпасом, ну тяжело его назвать, может только с большой-большой натяжкой. Первый раз, когда я им выстрелю, то даже не понял, что произошло. Я сдал взрыва, разлета осколков, но взрыва не произошло. Как оказалось, при выстреле вылетает по факту 8 дробей с разным модификатором урона, в зависимости какую часть тела вы попадете. Тело у нас наносится 14 урона, соответственно в голову 17 урона. И в зависимости от того, сколько зайдет дроби, столько урона вы и нанесете. Поэтому у нас получается обычный дробовик, точнее не обычный, а очень мощный дробовик. Авангард плачет в сторонке. Но не стоит думать, что мы стреляем так же, как Микола и тот же Авангард. Боезапас нашего постольного гранатомета составляет 3 заряда. Соответственно, мы можем выстрелить только 3 раза. После каждого выстрела мы перезаряжаемся, и по сути мы его используем только один раз за одну перестрелку, ведь скорострельность всего 1 выстрел в секунду, а перезарядка 2,3 секунды. Баланс соблюдается, поэтому не имбуем, но шанс выживания явно повышается. Конечно, если будет возможность перестрелиться, то это будет отлично, но в прямой перестрелке явно времени будет на это не хватать. Если играть от укрытия, то конечно можно несколько раз перезарядиться. Тут надо решить, стрелять сначала подствольником, а потом переключиться на основное оружие, или сначала стрелять основным и потом уже добивать подствольником. Все зависит от ситуации и дистанции боя. Как вы видите на экране, если вы стреляете без прицеления, то вы получаете один результат, если вы целитесь, то, соответственно, получаете результат гораздо лучше. И дроби ложатся более кучным. И у нашего дробовика есть прикольная фишка. Если противник спрятался за не нетолстое укрытие, то можно с дробовика прострелить укрытие насквозь, и нанести урон или добить противника. Кто играл на комаре, то думаю быстро сориентируется, какие укрытия простреливаются, а какие нет. Если мустан сидит за укрытием и не поднимает головы, то будьте уверены, он ждет вас и в любую секунду может стрельнуть сквозь преграду. А он это делает очень больно, особенно если вы находитесь недалеко. Имейте это в виду. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что бастион и тибет также являются для нашего дробяка легкой добычей, ведь мы стреляем через их щит, в общем как комар шьем щитовиков. Также стоит помнить, что разрушаем объекты мы тоже можем разрушать. Хотя зачастую жалко будет тратить один заряд для того, чтобы разрушить укрытие, но иногда оно того стоит. Хорошая новость, на 11 уровне при добивании противника мы восстанавливаем себе одно спецсредство. Поэтому нам не требуется ставить тяжелые припасы, ведь мы и так пополняем их во время боя. И поэтому можем поставить себе другой более важный навык Фактически при удачной игре и добивании мы никогда не останемся без нашего подствола Основное оружие мы разобрались, спецсредства мы разобрали На пистолет можно в принципе не обращать внимания, довольно -таки комфортный и хороший При наличии подствольника пистолетом не так часто уже будем пользоваться Поэтому мы перейдем к запасу здоровья, соответственно к нашей мобильности Запас здоровья 100, это максимум среди всех штурмиков. Брони 40, и в итоге по живучести мы в топе. Такой же показатель, между прочим, у рекорда. Скорость передвижения 3.6, как у плута. Это средний показатель. Рывок у нас 5.5, в общем будем бегать как плут. Да и расход стамина такой же, как у него, 8 единиц в секунду. Если хотите узнать динамику мустанга, просто побегайте плутом. Хоть мы не очень много наносим урона за секунду, но зато мы очень долго живем эти секунды. Также у нас есть еще пару отличительных особенностей. В прокачке мы не к газу, что просто отлично. А также в приседе мы двигаемся быстрее, и это реально быстрее. Можете посмотреть на экран, я сравнил, взял плота и, соответственно, взял мустанга. Разница в 4 секунды. Ну и в финале у нас на 15 уровне при уничтожении цели под обилкой мы восстанавливаем все 50 выносливостей. Не самый важный навык, конечно, но тоже полезный. И переходим к самому важному, наверное, да, у некоторых оперативников, это его обилка. Наша спецспособность это радар, который в очередной раз посылает куда подальше все тактики в нашей игре. Плевать хотел, как хорошо расходятся, прячутся или обходят противники. Как бы грамотно они не старались не засветиться, мустангу все равно. Ведь при активации билки все противники засветятся на 5 секунд. Это, ну это зачем? Пвп, ну зачем это в пвп? Я понимаю, как это хорошо, если ты играешь на мустанге, в твоей команде есть мустанг. Но в целом, если против меня мустанг, то это получается жесть. Он палит нас всех. Это печально. Вот если посмотреть на натиск, вот там этот навык действительно классный. Вот, честное слово, такое ощущение, что мустанга готовили именно под натиск. Ведь там с его обилкой, которая засвечивает всех ботов, которые лезут просто из всех щелей, особенно в легендарном режиме, это просто незаменимо. Кстати, если вы еще не играли в натиск и не знаете, что это, какие есть награды, посмотрите мой видос на канале. Ладно, давайте разберемся, как же работает наш радар. Мы активируем обилку и задержка в 2 секунды, она не активируется мгновенно, это стоит помнить. Все противники на карте будут временно подсвечены. Слава богу, что это видим только мы, а не все союзники. Поэтому, играя мустангом, вам просто необходима голосовая связь, иначе вы будете просто колекой для команды. Тупо пытаться тыкать по экрану метками, привлекая внимание союзников. А от этого гораздо меньше толку, чем говорить голосом. Соответственно, включили обилку и посылать, куда палят тактики врага, спокойно палите их рассадки. Есть и негативная сторона у данной обилки. Спустя 7 секунд после применения способности, вы на 3 секунды сами будете светиться для противника. То есть, раскройте свое местонахождение. Но, если вы незаметно сблизитесь с местом, где вероятно засела вражеская команда, прожмете обилку, соответственно, узнаете, кто где сидит, спокойно залетаете к ним, забираете их, то потом уже все равно, что вы засветились. И так было понятно, где находится штурм. При любом раскладе, когда вы юзаете обилк, ваши противники светятся все, а в вашей команде только вы. Размен за засвета очевиден. Конечно, очень удобно, когда противники чистые деферы, и вот таких очень полезно будет засветить и напихать по самые помидоры, ибо нечего дефить. Но блин, у нас же тактическая игра, зачем это ломать в очередной раз, вводя реген в игре. В общем и целом уже ввели и остается только, к сожалению, смириться. Кстати также можно запутать противника, если вы находитесь далеко и во время засвета не собираетесь пушить, то запутайте врага. Пока вы еще не засветились, применяя способность меняйте позицию или заранее займите место, где вы не будете находиться в дальнейшем. И будучи в засвете враг увидит ваше место или направление вашего движения. То при спадении с вас резко меняйте точку нахождения, так вы сможете иногда запутать противника, потому что он будет думать, что вы находитесь в другом месте. Соответственно если вас засветил мустанг, то можете попытаться обмануть противника, якобы меняя позицию. Ну это очень банально и очевидно, но тем не менее хотелось озвучить. По первым впечатлениям пока Опер не имба, а вот его обилка точно имбовая, ведь перезарядка нашей способности 35 секунд, что копейки по времени в игре. Лично я бы увеличил перезарядку такой способности, ведь перезарядка в 35 секунд это очень мало и мы будем постоянно светить всю команду в течение всех раундов. Было бы прикольно, если бы светился штурм еще рандомно один из союзников. Но ну, это, если честно, шутка, не дай бог такую балансную правку ведут. Но если честно, я бы сделал так, когда ты играешь в пвп, то засвечиваешь максимум двух рандомных противников. Соответственно, когда ты играешь в пве, светятся полностью все боты. Как по мне, это было бы более разумно. Не стоит забывать, что тень под обилкой, или у вас активирован навык засада, ну или на крайний случай султан дал вам невидимость, то ваша обилка не сможет засветить такого противника. Пока противники находятся в инвизии, вы их не сможете засветить. Про это стоит не забывать. Соответственно, каждый навык я зачитывать не буду. В принципе, самое интересное я рассказал. Просто в ускоренном варианте покажу вам, какие навыки на каком уровне у нас есть. Соответственно, можете спокойно нажимать на паузу и смотреть конкретно навык, который вас заинтересовал. Ну а теперь давайте разберемся, какие же навыки я порекомендую вам поставить. Хотя бы сказать сразу, это предварительные навыки. Все зависит от вашего стиля игры. и, Соответственно, надо побольше поиграть, чтобы понять, какой же все-таки навык данному оперативнику больше подходит. Лично я бы рекомендовал поставить сыворотку гемоглобина, субдермальный морфин, чувствительный спусковой крючок из-за нашей скорострельности и, соответственно, холодный расчет. Тяжелые боеприпасы нам не нужны, потому что мы сами восстанавливаем себе спецсредства, бронебойные патроны нужны нам важнее скорострельность. соответственно, между субдермального морфина можно также поставить, например, адаптивную броню. Ну и в ПВЕ, соответственно, это банально регенерирующие материалы. расчет. Вот таким билдом я предлагаю вам поиграть.